Авария! Вот А4. Что нас не устраивает? Провисание, Провисание двери. Здесь, здесь Замеряется линейкой. Сколько миллимусик говоришь, да? Замерил. 0,304. Ну, это 0,304 делится на 3 и там получается 0,1 вот миллиметра И такие простые. А вот так вот, если она при двери то есть получается на замке она поднимается у ну, нас к на от этой сюда, так. на туарегах уже делали на трех да вот такие проставочки не такие подойдут Белили сделались для туарега audi разная толщина по-моему, где-то даже продаются в интернете, да? Да, да, здесь все Зламываем двери, подставляем. Нижний. Давай. Верхнюю. Верхнюю. От... Торж 45. Верхнюю просто отдаем, а нижнюю полностью откручиваем. И потом будем пластинку заводить, то есть сюда устанавливать. Ага. Дверь должна будет приподняться и будем регулировать петлей. Все остальное. Все да. Ну, ясно. Так, а у меня, что скажет, у меня провис дверей. Я не чувствую никаких провисов. Водительская дверь всегда больше раздалбливается. Ну, так вроде что-то и есть. Но у меня на замок вообще никак не реагирует, открывается изумительно, закрывается дверь не болтается, он машина в общем, меня в принципе устраивает с другой стороны с другой стороны с другой стороны вроде как и есть что-то но опять же закрывается без каких-либо наскоков дверь относительно машины не болтается короче мне пофиг я не делаю ничего но вот тут а хозяин гурман посему будем отлавливать миллиметры нижнюю откручиваем полностью верхнюю приотпускаем чуть-чуть можно на будущее метянкой попрыскать. Нижний открутили. Верхний крик отдали. Все, вот он отдал. И? Версу пошлили. Так, мне надо вставить вот это потолще. Надо, надо. Пошевелить, да, это да, Тут пока может выключиться. Можно выключи, потому а, что у да, сейчас шевелить неудобно. Не забудьте болтики медной смазочкой мазнуть. И штанины тоже... 4. У тебя на скотче, да? У меня не на скотче, тут сплайны, можно на скотч посадить, но проблем в принципе не было, очень подробное будет разжеванное видео. Ну сейчас надо скобу отрегулировать. Да, скобу отрегулировать. Но хромочка твоя при условии того, что она. Надо... Поднялась, смотри. смотри. Вот, Какое было до этого, но как сейчас. Понятно, замок регулировать. Ну главное, чтобы ты был доволен. После скочка, после скотча. Можно ее, наверное, и погнуть. Монтаж. Посильнее инструмент. Так, а регулировать как бы? Сплайн восьмерочка там. Регулировать? Какой ну слой, надо да? приот приоткрутить сперва. Это ты затягиваешь. Приоткрутить, приослабить. Кто-то пишет, что по задним можно якобы. Ну тут творческое дело. ослабили Забивайся теперь, чтобы она закрывалась хорошо, ее можно наклонить так, можно наклонить так, можно так, так, потихарям, все, я думаю процесс понятен, всем спасибо.